Всем привет, с вами добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы будем играть в игру в Sons of the Forest. Наконец-то мы встретились с ней с вами. И сегодня я буду играть не один, а с моим другом Егором. Он нас уже встречался в играх Ghost Watch, Ghost Excel. Короче, где он только не бывал? сегодня мы встретимся с ним опять в Suns the Forest. Короче, привет, сам скажешь привет и приступим. Ладно, привет. Так, я загрузился, а ты? А я еще гружусь. А, ну хорошо. Я пока начинаю собирать. Я гранат нашел. Заряд C4. А -а -а. Я нашел Келвина, который у нас тут умирает. А -а -а. Привет. Он слегка, по-моему, меня не слышит. А -а -а. <сх2> Объяснил. Может, потому что он глухой? Наверное. У него, наверное, кровь из души не шла. Сто процентов. Так, надо ему нарисовать. Иди за мной. Не хочу. Четко прям на него наклеил. Все, у меня граната в руках, четко. Я Окей, тут нужно... Я буду смотреть -сцена. Да, но ну, мне нужно эту штучку открыть. Оп, четко. Ну, как обычно, дали топорик, ГПС трейдер. Все, имба. Че? О, ты заспавнился. Ты валяешься, стой! Хочешь прикол? Я нашел первый баг. Ты про... Тебя сейчас просто шуманит по текстуре. Валяешь. Тебя сейчас текстура шуманит, и ты прорисовываешься сейчас здесь. Ты О, по реке просто улетаю. катишься. Ты по реке ты... катишься. Пойдем. Я вот так просто распускался. Я вот так чуть-чуть прошел здесь по речке, понял, что здесь обрыв. И сиганул с него. Короче, пойдем к этой пещере. Ну тут три трупи, как обычно, веревочка, ткань. Я, короче, пошел уже в пещеру. Мне вот интересно, зачем я пошел пещеру без пистолета? У меня есть фонарик. Так, я нашел кислородный баллон. А, слышишь, это пещера, просто чтобы баллон получить. Здесь больше ничего нету. Пойдем за мной. Смотри. Тут, короче, вот эта крас... Видишь, фиолетовая точка. Либо она. Нет, это не та точка. Короче, нам нужно прийти вот э, к любой вот этой. Не помню, либо к это фиолетовой, либо к той, которая наверху. Да, кто, который наверху. Мы там, короче, обрубим штучку, там чел труп упадет, мы с ним КПС трекер еще один получим. Нет, не трекер, а там уже что-то другое получим. Там что-то другое мы получим. И вот, кстати, вот первый лагерь. Короче, вот сюда идем. Мы никто и пришли, мы да, к розовой должны были пойти все-таки. Опа, что это? Здесь. Смотри. Я в прошлый раз, кстати, не видел такого. Здесь чел. Я современный топор нашел. Скотч нашел, еще один президент. Два. О-о-о-о! Энергетики, четко, слышишь? Так, короче, здесь водка, я запомню ее нельзя пить, к сожалению. Так, все, оборвал, чел упал. Просто. Короче, ГПС радар получить. Я не знаю, нахрена он нам нужен. Я думаю, дом, если будем строить, то попозже. Сейчас давай заберем этот пистолет, Сходим в одну пещеру с аквалангом и тогда уже сходим за всем этим. Я нашел Вирджинию. Ладно, куда ты? Не беги за ней, она тебе испугается. Ладно, нет, не буду, она бы сыт, я нахрен. Не я, знаешь, я ее вижу сам с честно говоря. На вон там, видишь? А зачем мы подойдем? Потому что там пистолет. Не, кстати, этот, когда подплывать, будем подплывать к этой палатке, не обоссеть, потому что там касатка прыгнет. Дельфины бывают огромными. Да. Акулы тоже. <сёк> а, а, а, акула здесь! Подожди, я доплыву? Я доплыву? Так все, ой, все, слава богу, я доплыл. Пистолет, все, ГПС радар, что за капец? Нормально, птички сидят на воде. Короче, смотри, теперь идем сюда. Вот видишь, просто вот там пещера, вот видишь, карту расширить, нажми на колесико мышки. Какая именно? Ну, короче, иди за мной просто. Сейчас темнеть будет, это не самое приятное, как ты понял. Вот эта точка, это вроде, если я не ошибаюсь, это просто могилка здесь будет. А, нет, нет, нет, нет это пещера, это с едой пещера. Мы не пойдем в нее, забей. Потом, а сейчас не нужно. Нам, короче, нужно найти с тобой ключ-карту и пойти в эту пещеру потом. Давай палатки здесь, лагерь разобьем. Все, четко, мы ночью, главное, не проснулись. Давай, я внутрь зайду пока. Здесь сразу, короче. хорошая зажигалка. Да, ультрафиолет она очень прикольная. Кризитный вырез. Еще, кстати, здесь патроны будут. Да-да. Иди аккуратно здесь, потому что сейчас при первом свете через пару метров появится Бергены. Беги сюда, беги сюда, краем ко мне. Пойдем, пойдем, пока не загрылась. Ой, вот все, control, control, control, да, да, это нормально. Я это назвал аватаром вообще. да. Обегай, а просто а бегай, а бегай, бегай, бегай, бегай, просто пропрыгай, просто пропрыгай. Все, сейчас здесь больше ничего не будет. Забей, можешь бежать. А, так это электрошокер, это не так. Ага. Здесь электрошокер. Да, ты, ты слышал, вот за стеной сейчас, вот это. <клево> вот тут красный свет, вот он сейчас ходит. Просто посмотри. Короче, бежишь здесь до конца, и там, на... когда свет опять увидишь вот эту воду. Идешь направо. Так, короче, я сюда идем. Там была акула, и я не хотел аквалангом туда прыгать. Но, поскольку мы сейчас вдвоем, мы можем ее укольшить и туда сигануть. Так вот все, вот ребритер. Бли... Ага. Я убил ее. Давай поплыли, слышь, Сюда. Я просто в прошлый раз засал, А сейчас я думаю, можно поплыть, в принципе. Почему нет? Кстати, вот я нашел еще один неприятный момент. Это физика плавания. Он вообще какая-то. Катастрофная. Мы выплыли. Плыви наверх просто. А. Да. Ладно. Но ну, мы из той пещеры, получается, выплыли. Ну все, получается, это все, что я тогда соло изведал. Вообще нам нужно с тобой найти лопату. Пойдём вот эту, э, ближайшую вот эту белую точку, видишь, на горе, вон там? Потому что я вчера на ней не был, мне интересно. О, Кельвин. Кельвин, друг. А, Егор. Ладно. Вот это реально скала. Давай попробуем а по частуре че? забраться. О-о-о. о, -о. о, о, о Вот я это я люблю. А мне кажется, так не должно быть. Ой, какие красивые альпы просто, знаешь. Блин, я бы здесь дом позже построил. Егор. А как мы спустимся? Я, ты видишь эту карту? Насколько она большая! Это. Егор, посмотри на карту просто вот на ГП-стрекере. Это просто вторая часть острова. Это Это нереально. Но Слушай, я поти... потихонечку. Зажми главное S, чтобы урон не получать. Так, стой. Я урон получил. Ой-ой-ой, одно ХП, слышишь? Хилься. Потому что у нас вариантов не особо, знаешь. Не, нормально. Во-во-во, о, о, о, о, смотри. Стой. Здесь нормально. Нет, Здесь подожди, мы психи... покатимся, я думаю. Нет, все четко, подожди. Подож... А, все все, все, все, все, все, я, я спустился. Ой, я умер просто. Тут, слышишь, тут катиться будешь. Ой, Егор, я дальше покатился. Фу. Это даже, кажется, статично, это кажется, вот я реально качусь. О, здесь попить можно, Егор. Да, да, да. Это горный. Ой, теперь я дальше покатился. Я поехал. Я еще попью. Еее! Ты смотри! Я нашел баг! Да, да, да, да, да! Это баг! Это Да, это копать там. Если динамитом. Попробуй, с 4 у нас есть. Ну грунт бомба же. Понял. Спасибо. На этом моменте я решил просто завершить видео, потому что я считаю, что в этой серии было достаточно, а сам видеоматериал занимает около 5 часов, и поэтому я решил разбить его на части. Спасибо за понимание, всем удачи и всем пока.